Боже, ребята! Уау! -а Всем привет! В общем, я приехал в Киев сейчас. Снял квартиру и теперь иду искать ее. Я не знаю, наверное, вообще уже, походу, заблудился здесь. Целый час уже хожу. Вот это ориентир у меня был вот этот вот дом. Я держался все время этого дома. Значит, я его правильно нашел, потому что я по карте делал это все. Смотрел полностью все по карте, через Google находил. Я сам, Лера нету. Вы знаете, Лера поломала ногу хотел рассказать. Самая главная новость, меня только что задержала полиция в метро. Это был пипец. Я не снимал это все, потому что камера лежала у меня в рюкзаке, а в моем. Это надо было время, надо было доставать. Я еще планировал, блин, сейчас зайду в метро, поснимаю что-то. Ну, видите, так не получилось. Проверили полностью мой рюкзак там. Кто я, что? Дал паспорт, давали на водку, Кто я такой в розыске? Я не в розыске. Я говорю, вы что, прикалываетесь? Я говорю, я видеоблогер. Я говорю, посмотрите меня, я говорю, в интернете. Ну, мы типа интернет не смотрим Прозвонили и сказали, что я не в, не в розыске. Я говорю, а что такое? Какие тут проблемы могут быть? Говорят, что сегодня три гранаты провозили в метро. А можно сюда? Сфотографироваться? Можно. Да, ты, мы вас сразу не узнали. Не узнали меня? Да, да можно. Ну я же в очках иду. Я, так, я да. постоянно в как не приезжаю. Нет, нет, спасибо. А, ладно, не, не, не спеши, не спеши фоткать. Красно. Я да. не спешу. Спасибо. И на видео жару. И на видео People, спасибо, и на видео жару. Сегодня на видео People на 6 часов вечера. А с 9 числа и 10 уже на Video Жару. Лади а, пацаны. Окей. Да, ребят. Вот так вот, видите? Узнают, фотографируются. Вот такая вот жизнь блогера. Руданского триа. Буду искать сейчас, блин. Они а не подскажете, где руданского триа? О, ну, эти желудки, вот эти спасибо большое да. девушка не подскажете диру данского 3 а вот это да все спасибо 377 О, вот это наверное мой 100 процентов мой 392 здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. а кто консерв мне надо 377 7, квартиры ключ. Я там снимал. Сейчас. У Валерии. Как вас зовут? Евгений Павлюченко. Сейчас. Так, а кто вам сказал взять у меня ключ? Валерия. А, хорошо. Она сказала, мама тут у нее, кто-то живет все, еще, все, да? все все мама оставила мне ключи. Так. 377, скажите. Ключ. Это 23 этаж говорила? Да. 23, все. какой же этот есть, мой 23 выхожу, выхожу, выхожу куда идти 377 мой номер да, 377 нет, не этот не открыто Есть. Там что тут? Вау, как здесь круто. Ре блин, я думал, там комната, это зеркало. Я еще сюда не ударился. Прикольно как. Вау! Боже, ребята! Вау! -а это просто вау! Вы посмотрите, какая квартира. Да здесь и барная стойка, здесь я не знаю, здесь все, что хочешь есть. Вы посмотрите на это. Блин, что у меня не так дома? Какая кровать. Фу Реально можно валяться. Хоккей. Блин, жалко, что я один. Реально, здесь можно так в хоккей валянуть с кем-то. Но, к сожалению, я один. Приходите в гости, будем вместе играть. Ребят, это кайф! Посмотрите, какой номер я снял. Это мои апартаменты, где я буду жить три дня, реально, три дня. Ну все, короче, я как в баре. Пожалуйста, дайте мне стакан текилы. Сейчас, наверное, быстренько приму душ. И потом иду в магазин. Времени очень мало. Нужно купить какие-то продукты, зарядить этот холодильник, потому что он пустой. И мне уже надо будет выдвигаться, на 6 часов будет видео People. Это будет где-то на Майдане независимости, на Майдане независимости метро. Где-то надо еще туда ехать. То есть мне еще нужно искать. Я точно так же по карте определялся. этот холодильник и вперед все я короче пошел бай мама пришла пирожки принесла ребят еле все это дотянул это просто пипец хлеб взял взял свою любимое ситро я очень сильно его люблю йогурт еще один йогурт ребят короче я тут котлет все взял готовое ребятки все взял вообще котлеты печенку блинчики взял готовые этот рис с овощами салаты с редисом что тут картофель пюре вот целую банку салат такой не знаю как он называется что еще хлебушек такой взял и и обратно сетро. Ну все вперед ко всем блогерам. Про народа жесть просто. Ребят, сейчас я на Майдане, смотрите. Вот наш в Украине, в Киеве, Майдан зависимости. Те, кто не знал, вы можете сейчас это увидеть. Красиво, да, сейчас? Очень тепло. Кофту я подвязал. Потому что реально жарко. Женя космос мой. Блин, я не знаю, как верплют, наверное, в Сахаре. Реально. Хочу очень сильно пить. Не знаю, где здесь купить воды. А я пью колу, ху -ху, пью колу, по приколу. Сейчас открываю и буду пить, потому что уже не могу. Я же упаду. Подскажите, где Д12 дом какой-то на десятина? Десятина? Десятина, да. Дальше еще идти? И потом туда, да? Направо? Да. Все, спасибо. Смотрите, я услышал, там играет классная музыка. Классно, спасибо. Дом я нашел вот двенадцатый дом. Десятина, десятинина. Ребят, здесь проходят все закрытые вечеринки. Вообще майор, ну мажорных таких богатых людей здесь закрытые коллекции там, итальянских мод, в общем серьезно какие-то раритетные выставки проводятся в этом здании, насколько я знаю немного. <решили> в общем <решили> идти сюда наверное, <решили> все такие здесь. Здравствуйте. Где получать бейжики? С видеобейби. Вот да? Да, Евгений. Да, Евгений. да, я уже не а буду. -а -а. Она вот здесь можно засалфиться будет, но попозже, я потому что мне губы поломать, мне губы Знак, тюбик. О, -о, -о, О, какой здесь будет, Это здесь будет круто. Видите, как сейчас начало, я думаю через полчаса, в принципе, уже наверное все будет начинаться. Сколько шариков, ребята, посмотрите, сколько шариков здесь. Как постаралась. Администрация, да, вся команда старалась. Yeah. А можно, вот я э, работаю в AIR, вот мы приехали на фестиваль, эм, вот там поезд, yes. интервью небольшое записать с вами, можно? Yeah. Идемте. Yeah, мы здесь собираем самых успешных, самых известных, самых крутых наших партнеров в YouTube. Здесь так красиво, я перестаю дышать на минуту, чтобы В курсе красного одеда I'm a champion, a champion I got tons of soul on my true collective ball Famous, so so famous, number one desirable I do what I want when I want and how I want it Leave you with that warning, yeah, that's how I roll I got changes throw, I don't care about no gold. Better so much better, flipping incredible Always on the show so they know that I still got it And I never feel sorry, yeah, the world This is me, I'm so royal And you all wanna be round You all wanna А ты знаешь, почему флотаны так быстро стреляют? <Слышит> Потому что я походу в мемотенце. Я... Ждем пока соберется все и уже будем выходить на сцену там по красной дорожке и будет начало самого фестиваля. Ребят, вот такой вот Мэджик. Далее, видите? Блогер, видео жара процессом, непосредственно под ваш рука. Мы идем в свободном порядке. Мы с вами пройдем сейчас к классу сюрпризы, будет интересно вам рассказывать. Поэтому, друзья, давайте еще раз я повторю. Мы сейчас все вместе собираемся. Красиво идем к сцене. Смотрим, где у нас идет мы вместе с идем. сейчас выходим на сцену. Владельцы, пошли да, да, да. да. и пошли. Владельцы, пошли. Владельцы, пошли. Владельцы, пошли. Владельцы, пошли. Владельцы, пошли. Владельцы, пошли. Владельцы, Красивые. Многие из тех блогеров, которые сейчас стоят на этой сцене, когда-то точно так же смотрели на кого-то и радовались этому. И пускай сегодня у вас все будет хорошо, отличного настроения. Эйр, видео жара любят вас, всего хорошего. Наконец-то мы прошли это движение, это реально, это незабываемо. Друзья, это сколько было людей, но крэм просто несколько тысяч. И идем где-то по зонам разных фанатов История заполнена, реально. Куда ни поверни камеру, везде, везде движение, везде люди. Посмотрите еще тут в разных костюмах. Ребята, подходите Это к нам. Жесть. Мы знаем, что вам предложить. Ну и вот, друзья, я уже дома. Прошло три дня, как я пробыл в Киеве. Это один день на видео People и два дня на видеожаре, Жаре, где я познакомился с большим количеством топовых блогеров Ютуба. Со всех стран приезжали. Ребят, это было незабываемо. Но так как на второй день видеожары Жары у меня закончились, реальные аккумуляторы, я не смог снять это все. Ребят, у меня не было ни зарядки, ни шнура с собой, все осталось дома. Ну, как есть, так есть. Обязательно поставь пальчик вверх. Если тебе понравилось это видео, потому что я его очень старался для вас, я снимал один. Ребятки, и не забывайте нажать на колокольчик возле кнопочки подписаться на нашем канале. Потому что именно тогда только ты получишь уведомление о нашем новом видео. Только выходит наше новое видео, и тебе сразу приходит уведомление. Окей? Подписывайся на инстаграм. Ну что, до следующего видео. До следующего рэпа. Всем пока!